Еще пример. Вообще хороший. Начать вести календарь поставок и оплат для автохимии. Глагол есть? Не коммуникационный глагол. Совершенного вида. Пять слов есть. Мы требуем минимум пять слов, чтобы было в задаче. Пять слов есть. Чем, чем плоха задача? Где вести календарь? Нет завершенности, нет понятного ощутимого результата, а что станет началом. А вы уже начали вести календарь? Начали. А это как вообще пощупать? Да никак не пощупать. Ручки купил. Ручки купил. Как, как вы начали вести календарь? Я купил ручки. И календарь с Путиным я вот повесил на стенку, я начал его вести. Я его повез. Значит, нет понятного результата, ощутимого результата, который э, можно было бы пощупать, померить. Как мы переформулировали эту задачу? Создать календарь, добавить ежемесячные события по поставкам и по оплатам. То есть вот мы будем считать критерием создания, что там прописаны вот эти ежемесячные события, да? И обучить сотрудника, его обновлять. А же две задачи, Но это один ответственный за эту задачу. У этой задачи. задача будет один ответственный, да, который создаст календарь в угол календарях, добавит туда события ежемесячные там по оплатам, по поставкам, который выберет секретаря того самого, которого будет обучать, обучит его и проверит результат обучения.